Привет, это спасибо за фраг фрагброй, сейчас мы будем прокачивать вот этот аккаунт, здесь пока есть только золотой нож-бабочка Вот, сейчас мы будем пытаться выкрутить пистолет, по 30 Зарева. АК-15 и Аксу. Вот, хотя бы два каких-нибудь доната из этих я по-любому планирую выкрутить, а там уже посмотрим, как пойдет Так, и нам сразу почти падает Аксушка. Очень хорошо. Уже один донат с менее чем 400 кредитов есть. Крутим дальше. Вручу, верчу, дом выимить, я хочу. Крутим, покрутим. Нахую мой.ру. Мы крутим. Так, а, отлично. И P30 вообще очень быстро упал. Просто великолепно. Так. Пока, наверное, коробочку мучить не будем больше. Покрутим СВ-шку. Хотя нет, давайте к св -шке. мы потом вернемся на оставшиеся кредиты, наверное, да? Так, гроза, гроза, гроза. Не знаю, хватит нам кредитов на грозу. Наверное, хватит. Но я надеюсь, по крайней мере, так. Тут у нас получится больше ста коробок с грозой. В принципе, она должна упасть. Так, пока на время только падает. Вот, если мы сейчас выкрутим грозу, я надеюсь, что мы ее выкрутим. уж с такой-то суммы, с такого количества коробок. Это мне написали в ВК. Есть, есть, вообще быстро. Блин, как сыпется донат, охренеть. Так, э, значит Теперь СВшку мы покрутим У нас уже имеется Золотая нож-бабочка Которая упала вообще с коробок за варбакса с малого количества После этого нам упала Аксушка, вообще очень быстро Супер быстро После этого нам довольно быстро Упал p 30 И О, опять СВшка, нифига И нам упала быстро гроза Ну реально быстро я думал, вообще, выбьем, не выбьем. Ой, и быстро очень свышку. вышку. Охренеть, какой фартовый аккаунт. Так, мне там опять ВК пишут. Слушайте, ну, я даже не знаю, может, кредиты оставить? Типа... А, тут еще и обычный нож бабочка упал. ни хрена себе. Обалдеть. Вот такой вот классный аккаунт получился на медика. Тут у нас ничего нет, правда. Так, а может мне покрутить этот Калашников Ультима? Но, блин, я боюсь, на самом деле, что он может не упасть, потому что коробочки довольно дорогие. Вот, если он бы, конечно, упал, было бы вообще великолепно. То есть Гроза, ксушка, свышка, еще и Калашников Ультима. Это было бы просто бесподобно, бесподобно. Так, или может вот эту коробку покрутить по 24 креда. У нас это вот почти 100 коробок получится. Мы, наверное, что-то выкрутим отсюда. Так, снежный шторм. Тут нам ничего интересного, в принципе, не надо. На инжа у нас все есть. Тем более, аксушка есть. Свешка есть. Так что навика тоже не особо нужен над. Вот, калашников. Тут утешительных призов нету И 33 креда То есть это получится Коробок 70 максимум Вот И все То есть как бы Особого смысла крутить нету mm -hmm. Mm -hmm. Так, а что у нас по снаряге есть вообще в магазине У нас есть Blackwood У нас есть Оборотни А, оборотни вообще только на время И есть вот эти всякие шлема Короче, за кредиты только вот у нас есть. Тогда нам, да, попробуем коробку, может, отступник покрутить. Вдруг нам упадет АК-15, или Читак, или хотя бы Бинелька, будет уже нормально. Давайте рискнем, не будем оставлять кредиты. Заодно проверим везучесть этого аккаунта. Пока Дон сыпется прям супер-классно. Ну прям кредит на самом деле кажется, что как будто на глазах улетают, э, потому что они гораздо быстрее тратятся, чем мы до этого крутили дешевенькие коробочки. Так пока у нас ничего не падает, но мы не сдаемся и крутим дальше. Чуть больше 100 кредитов у нас получается за пятерочку коробочек. Так что еще где-то 50 коробок мы сможем открыть. Надеюсь, хотя бы один дон вообще любой упадет. Хотя бы даже R8. Опять бронов. <сёк> <сёк> Уже будет нормально там. МБЖ какая-то вообще насрать. Лишь бы вообще что-то упало. Чтобы мы не скрутили 1900 кредитов Просто в никуда. Хотя такое тоже может быть вполне, потому что... И 80 коробок не такая, не такое большое количество коробок. Вот. Ну и кредов-то не так уж и много для такой цены за коробку. Надеюсь, хотя бы бинелька упадет, блин. Пока ничего не падает и походу уже не упадет, у нас остается. Там 10-9 коробок всего. Так, и все. Последние 4 коробки. И 17 кредов еще останется. Есть. АК-15 отступник навсегда всегда упал. Буквально с последних коробок. Уже, точнее, не буквально, а так и есть. С последних коробок он упал. И это замечательно. Так, давайте мы картанем одну коробку. С АК-12. Ничего не упало. Одну коробку с АМ-17. У нас как раз 17 кредитов, потому что было. И тут нам выпала карта, но нахер она нужна за 1300 кредитов. И вообще, нахер нам нужна эта АМ-ка. Вот. Итого мы имеем, значит... Нож-бабочка. Золотая обычная. Гроза. П-30 заревом. Аксушка, СВшка и АК-15, ступник. Читаю очень хорошо. Конечно, Калашников нам дорого обошелся. Вот Нам нужно было бы кредиты лучше оставить, но не знаю, что-то не захотелось мне их оставлять. Но чуяло мое сердце, что было очень рискованно и, может быть, зря... На самом деле скрутил кредит Ну да ладно, всем пока Ставьте лайк, не забудьте прожать Очень помогает продвижению Напишите любой комментарий, это уже по желанию Подписывайтесь на канал, всем пока